Терпеть уже не могу. Алексей Осипов. Конченая мразь. Конченая мразь. Это человек, которому нравится учить людей. Проповедовать не значит так жить. Гордость и гордыня. Демонская твердыня. Сатанинский стержень, тоненькая нить, которая гложет его душу, находится в нем. Самое страшное не то, что этот человек палк, а то, что он находится в таком большом почете, Среди церкви, хотя нет, среди в церкви он не в почете, он в почете среди духовной среды, точнее даже не среди духовной среды, а среди образования, в духовных семинариях и академиях. Профессор богословских наук. Жалко человека такого, очень сильно жалко, это падший человек. Это человек, который, когда к нему будет приходить смерть, в его глазах будет животный страх. А умрет он, скорее всего, не своей смертью. Умрет этот человек, скорее всего, насильственная смерть. И только его конец покажет о том, покажет то, кем он являлся на самом деле все эти годы. Это говорю я, Михаил Провецкий, русский царь. До встречи.